У меня есть переходы, у тебя есть пароходы Ты сначала докажи, а потом можешь говори У тебя там 200к, у меня только 3к Я снимал два года, а ты месяц, может два У тебя там только шурсы, не снимаешь он видосы Я снимал их очень долго, там лесотка за полгода У тебя серебряная кнопка, скоро будет там уже Сколько, сколько, сколько И сколько У тебя серебряная кнопка за сколько? Да вроде за два месяца, может даже за один Просто, ну, я не понимаю, почему? Я снимаю в третий год, но у меня всего лишь три тысячи. Ты за сками мало ли, так у тебя двести кадеток. Ну давай, признайся, Асель, все, ты уж давно не Аксель. У тебя там вроде три ляма на одном видосе. но ну, почему ты не такой к своим видосе? Знаете, что я вам могу сказать, на этом все, потому что это, он на ютубе реально месяца 3-2, ну как бы, у него 200к, но история его очень даже мала. У меня есть переходы, у тебя есть пароходы, ты сначала докажи, а потом уж говори у тебя там 200к, у меня только 3 я снимал 2 года, а ты месяц можешь 2?